Я был обычным парнем, я работал в чекенбургере, но все изменилось, когда мне вернули заказ. Вы пересолили курицу на 0,00, 0,001% от нужной дозировки, я не буду это есть. Я не виноват. Нужно было просто сожрать ёбаную курицу.